Soulbox Films представляет. Производство Мариса Месье и Гарри Перри Третьего. Фильм Кристофера Аллендера. А ты меня сегодня свяжешь? Нет. Давай, это будет весело. И без них справимся. Вот чёрт. Что? Я... Это... В машине забыл. Ну так давай, рывись в машине. Куда это ты ездил прошлой ночью? Сейчас вернусь. Хорошо? Ладно. Вот черт! Долго же ты ходил. Я скоро к такому привыкну. Oh, Эй, полегче. Okay, Ладно, time. поиграли, хватит. More? Еще? Памяти. в ролях: Тереза Фретуэл, Маркус Гебриэл, Джасмин Прайс, Дерек Нис. Эрин Галлахер Эндрю Уильямс И Адам Стеррит Оператор Кэтрин Шмидт Продюсеры Мариса Месье и Гарри Перри Третий Автор сценария Маркас Гебриэл, Режиссер Кристофер Аллендер. Я чувствую, что что-то забыла. Господи Боже мой, ты же с собой 6 сумок тащила. 4, и я что-то забыла. Нас не будет всего два дня. Ты не заметишь, как пролетит время. Все будет в порядке. Лео, как дела? Все отлично, шеф. Проблемы? Да вот, решили за город выбраться, а твоя кузина всех задерживает. Сейчас оберется. Ты скоро? Отвали. Чего же у меня нет? Что у вас там? А мне откуда знать? Чего же ты забыла? Мы должны будем встретиться с родителями. Они выехали пару часов назад и должны быть на месте раньше нас. А Тревор? Не знаю. Ты о Треворе что-то слышала? Нет. Понятия не имею, где он шляется. Он должен был быть здесь еще час назад. А вы ему звонили? Твоя кузина звонила, но его телефон не отвечает. Пейджер. Я забыла свой пейджер. Ты куда, думаешь, собралась? Сотни, тысячи километров леса. Никакого телефонного покрытия, никаких биперов. Все будет в порядке, честно. Я принесу. Ты будешь в порядке. Ладно. Ты будешь в порядке. Я сказала, ладно. О нет, не будет скучно. Я же мой пейджер? Как-то мой ребеночек. Что, еще не дома? Нет, понятия не имею, где они. Они уже могут быть на месте, верно? Да, может. Они так уже раньше делали. Может, они уже нас ждут? Да. Думаю... Хорошо. Где твои вещи? Я еще не поковалась. Серьезно? Я же звонил тебе полчаса назад. Ты же только приехал. Давай соберем твою шматье вместе. Ты в порядке? Да. Лучше не бывает. Послушай, Рэйчел, тебе не стоит этого делать, если ты не хочешь. Ты о чем это? Дело не в вещах. Ты просто не хочешь ехать. Это не так. Тебе не надо быть со мной сильной. Я знаю, что ты обвиняешь себя. Послушай, тебя там не было, ладно? Это был несчастный случай, Рэйчел. Ты даже не приняла в нем участие. Я просто... Слушай, ты мотаешь себе нервы из-за этого уже три года. Видишь ту парочку на дороге? Они были частью этого, но вешаться они не собираются. Да, но он не был им братом, не так ли? Да, ты права. Плохой пример. Я не знаю, как сказать правильно. Слушай, если не хочешь ехать с нами, ты не обязана. Все в порядке, я все равно буду любить тебя. Но я думаю, что тебе стоит... Я просто не знаю. Я тоже не уверен, что ты уже готова... Но тебе надо забыть об этом. Ты с ума сойдешь, если не сделаешь этого. Надо просто перевернуть эту страницу. Я знаю. Ну и? Ну и что? Ну и мне брать твои сумки или убираться самому? Ты думаешь, слишком старомодно. Я не мог поступить иначе. Это все, что тебя волнует? Я не этого хочу. Хочешь казаться гигантом среди своих мелких дружков? Прости. Смотрите, как мы вовремя. Если бы меня не отвлекали разговорами о пейджерах, я бы уже давно уехал. Доброе утро, Сэт. Утро? Да уже далеко за полдень. Поехали. Видите эту машину? Она за нами уже пару километров едет. Господи боже, чего им надо? Боже, я писать хочу? Я знаю. Нет, я серьезно. Я этим утром больше пяти чашек кофе выпила. Мне действительно очень-очень нужно. Ну-ну, мисс кофейная гуща. Об этом надо было думать до того, как его пить. Слушай, тут что, нет остановки или мотеля или еще чего-нибудь, чтобы заехать на пять минут и я могла пописать? Давай. А ты ничего не видишь? Что за проблемы? Это была моя любимая группа. А знаешь, что я хочу послушать? Сладкое свое журчание, потому что мне в самом деле нужно отлить. Хотя не знаю, можешь ли ты врубиться. Ты рулишь, как старуха. Здравствуйте. Хочешь поменяться? Это старая машина, больше из нее не выжить. Кемпинг, поминальное озеро. Не надо было нам так рано ехать. Надо было родителей дождаться. Не волнуйся, я о тебе позабочусь. Я на это очень надеюсь. Мой малыш. Джер, помощь нужна? Уже нет. Вовремя. Кретин. Тебе в самом деле надо расслабиться. А кого мы ждем? Пару человек, ты их не знаешь. Тревор Тайра, Тревор, Тайра Лео и Рейчел. Сет и Риган. Значит, будет еще куча народу? Грубо говоря, да. Но на самом деле семь человек. Девять. Да, верно. Братишка, просто расслабься. Я тебе доверяю, чувак. Это же будет весело, правда? Должно быть. Знаешь, я впервые еду в кемпинг. Неужели? Да. Мой старик всегда пытался вытащить меня на рыбалку, но так и не срослось. Хотя должно быть весьма круто Да, наверное Все должно быть супер круто А что ты взял? Да так, немного одежды, зубную щетку Там же будут домики, правда? Да, точно И мне еще пиво должны Точно Да ну, ты же их знаешь Еще как, его там будет полно может, у тебя ошибочное представление об идеале. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Все напьются до чертиков из-за кузена Лео. Я хочу писать. Слушай, помолчи, или я разверну машину. Я клянусь, клянусь тебе. Прошу, не говори со мной. Почему ты всегда орешь на меня? Почему не можешь быть попроще? Я не кричу. Еще пять минут осталось. Каких-то пять минут. У меня тампон намок. Подумать только. Мой тампон сейчас взорвется. Я знаю. Знаю. Ладно. Я знаю, потому что ты сказала мне об этом пять минут назад. Ты сказала мне две минуты, назад. Ты, мне 2 минуты назад. Ты назад. ты сказала 30 секунд назад. И сейчас говоришь. Поверь мне, я знаю. Послушай, у меня в самом деле мало бензина. Я уже был готов высадить твой зад и позволить пописать. Но я не в состоянии довести тебя до надлежащего учреждения. Слушай, сверни на обочину, сверни. Пять минут. Ладно, две минуты, две и все. Скоро побежишь в кусты, мы почти переехали. Можешь потерпеть? Я сделаю это на твое сиденье. Да? Получишь по голове. Две минуты. Так вы здесь собираетесь на каждый упоминальный день? Когда-то, да. Но прошло уже много времени с нашего последнего приезда с родителями. Да. Почему так? Кто-то должен ему сказать. Ладно, ладно. Когда-то мы часто бывали на этом озере, но три года назад все изменилось. У Рэйчел был приемный брат, Дэнни. Насколько я помню, его родители были наркоманами. Так что с ребенком было не все в порядке. Все было как всегда. Мы сидели у костра, пили, говорили, смеялись, а потом мы услышали крик. Это был Дэнни. Никто так и не знает, что тогда произошло. Может, Рэйчел хотела что-то рассказать или кто-то из нас, но все это было бы неправдой. Дело в том, что никто из нас не помнил той ночи, так как все были мертвецки пьяны. Подростков допросили, дело утопленника запутано. Но одного я никогда не забуду. Выражение его лица, когда мы, наконец, нашли тело. Зачем вы тогда сейчас вернулись? То есть? Я хочу сказать, что если бы такое произошло со мной, я бы никогда в жизни сюда больше не вернулся. Это же не здесь было, чувак. Это было куда дальше по дороге, на дальней стороне. Это было три года назад. Рэйчел должна была избавиться от этого. Так это типа сеанс у психолога? Нет, нет, нет. Мы будем пить, веселиться и здорово проводить время. Попомни мои слова, брат. Все будет пучком. Да, пучком. И еще одно. Если Рэйчел спросит, ты ничего не знаешь и никогда не слышал об этом. Хорошо? Хорошо. Пошли встречать гостей. Что скажете, детки? Скажу, что мы уже заждались. Где вас носило? Да ничего важного. Где здесь ванная? Вон там. Вы мимо прошли. Это мой друг Джереми. И я рад. Встречи. Джеремс, верно? Джереми. Понял, я Лео. Это моя кузина Рэйчел. Сет. Джеремс. Джеремс. Сет. Джеремс, да? Здорово, чувак. Джереми. Хорошо, с представлениями покончили. Рэйч? Да. Где моя еда? Какая еда? Пища. Питательные вещества. Ланч. Прошу, скажи, вы что-то мне привезли? Зачем тебе здесь еда понадобилась? Рейчел, я тут помираю, и мне надо нечто большее, чем хлеб с сыром. Еду должны были взять Тайры и Тревор, не так ли? Круто, а где они? Они разве не с вами приехали? Они не здесь? Ты мой вопрос повторяешь, я думала... Они должны были приехать, но не появились, так что они пролетают, верно? Круто. Нахрен их, мне плевать. Сейчас мне нужна только жрачка, и немедленно, я практически одержим. Ладно, чувак, расслабься, у меня есть пара бургеров в холодильнике, в машине. Они могут быть большими? Вполне допускаю. Если уж мы как семья, клянусь перед Богом, что женюсь на тебе за это. Ты пока не моя семья. А точно жениться не хочешь? Нет. Ладно, мальчики и девочки. Двигаем к озеру. Пожуем и выпьем. О, да! Дай пять, парень! А что с Риган? Ей надо было пописать. Так что это... Дает нам от 15 до 20 минут, чтобы развлечься наедине. А вот и я. Пока, Джеремс. It's, it's я, собственно, Джереми. Ну ладно. Бургер yeah, хочешь? Смотри, мне больше достанется. Что у тебя на уме? Не думаю, что хочешь об этом говорить. Можем поговорить, я не обижусь. Да ничего. Ничего. Да, все не так. Все это очень размытое понятие. Что именно? Посмотри на них. Будто бы все нормально. Будто бы здесь ничего не было. Убийство мальчика Дэнни? Это был несчастный случай. Они тоже так думают. Господи Иисусе, это тоже озеро. То же озеро. То же самое озеро. Слушай, мы тогда хорошенько набрались. Твой брат просто упал в воду с лодки, когда они катались. Такой парень, как он, мог бы о себе позаботиться, но он не смог. Я бы могла что-то сделать. Нет, не могла. Ты спала. Рейчел, это не твоя вина. И забудь об этом, ладно? Ладно. Да. Настало время простить и забыть. Хорошо. Хорошо. Иди сюда. Иди ко мне. Я тут ничего не нарушаю? Нет, я уже иду. Я не помешаю тебе читать? Привет. Как дела? Что такое, Сет? Она в порядке? Да, с ней все будет в порядке. Hey, man, <решит> Парень, ты чего сюда пришел? <раз> я хотел у тебя раньше спросить, но забыл. У тебя нет никакой канистры с бензином или бака? Может. Две у меня в багажнике, а что? <раз> Чувак, я совсем забыл, как далеко сюда добираться. У меня даже капли бензина не осталось. Конечно, это можно исправить. Hey, Rachel, Рэйчел, ты моих ключей не видела? Что? Uh, Ключи. Мне надо пройти к машине. У меня нет твоих ключей. А я тебе их точно не давал? Сто процентов. Эй, Чего? <laughs> ты не видел ключей Лео? <laughs> no, нет, не in. видел. А ты sure уверен, что не брал их? Или еще know. что? Да не знаю. Проверь в карманах. Я проверю, хорошо. Ребята, вы там что, голые? Почему бы тебе не подойти и не проверить? Я бы с удовольствием, но не могу подвести маму. Она не разрешает мне купаться после еды. Где ты сказал посмотреть? В одежде, чувак. Ключей нет, парень. Прости, тогда не знаю. Поищи где-то еще uh, no, I mean, Нет, я хотел сказать, твоих ключей там нет about. Что and ты имеешь в виду? То, что I сказал, твоих ключей not not тут нет Они должны there. там быть well, no. Сам hey, посмотри no Ты не брал моих no, ключей, Джер? No, нет, stuff парень, stuff camera, но я отнес много вещей Maybe. в домик, может они тоже были там Ладно, большое дело Завтра влезем в мою машину, заведем и достанем тебе бензин Круто а ты знаешь, как заводить без ключа? Нет. Но со школы навыки остались. Образование в колледже для этого должно хватить. Думаю, да. Ну а пока я просто поработаю над гамбургером. Не возражаете? Еще спрашиваешь. Иди сюда. Ты пиво охладил? Может, здесь и выпьем? Рэйчел говорит, что не стоит этого делать. Что? Собственно, мы вообще здесь пить не должны, но... Мы с Микки расчистили немного места в лесу, приберегли запасы. Все круто, можешь верить, ладно? Пошли вперед. Серьезно, парни, думал, что капли у меня. Ты у меня их взял. Да? Неужто. Я тебя даже не знал. Чувак, а что было дальше? Я стою в кабинете у врача, практически плачу, и доктор говорит мне... Придется тебе сходить по-маленькому Ни хрена себе Что-то я не поняла морали всей истории Поверь, и не надо Эй, ты куда? Надо отлить Да, мне тоже Парни Истории осталось совсем немного Ну да ладно я стою над унитазом три часа и бах, как выстрелю. И какого размера был камень? Как рисовое зерно. И это все? Все? Все? Женщина, я практически родил рисовое зерно. Это самое хреновое, что со мной происходило. Который час? 20 минут 12. -го. Правда? Я сейчас приду. Я ненадолго. Ты куда? В домик. Скоро приду. Он просто хочет матч посмотреть. А вы телевизор привезли? Да, он взял портативный, просто не может пропускать важные игры. Курица встала, место пропало. Итак, что там за следующая история, парни? Ладно. Хотите историю? Будет вам история? Может, про мой член? Тогда история будет короткой. Ха-ха, очень смешно. Хочешь прокатиться? Может, и Еще Еще как прокатишься. Итак. История произошла пару месяцев назад. Вы знаете парня по имени Мич? Да, он ходил с нами на уроки по экономике, да, верно? Да, с такими прищуренными глазами. Итак, одним воскресным утром нам было нечего делать, и мы отправились посмотреть на большую курицу. Что это еще нахрен такое? Ну, знаешь, такой большой универмаг. И мы увидели этого парня на обочине. Голосовал. Только не говори мне, что вы его подобрали. Знаешь, как правило, я о таком даже и не думаю. Но парень выглядел неплохо, и мы остановились. Мич тогда сказал что-то типа, ну что, парни, куда рулим? Вы его подобрали? Нет, мы отправились в Большую Курицу, но она была закрыта. Да, конечно, нахрен мы его подобрали. Что бы это было за история, если бы мы его не подобрали? Значит, мы его подобрали. Итак, парень садится на пассажирское сиденье и просто сидит. Не говорит ни слова. Просто смотрит перед собой. Тогда Мич, чтобы начать разговор, выдал что-то типа «Эй, чувак, куда едем?». Парень просто смотрит перед собой и говорит «Не твое хреново дело». А Вот это да. Я тоже так сказал. Давай. А я в это время смотрю на чемодан у парня в руках Он все плотнее прижимает его к себе Тогда я, поглядывая на ручной тормоз, выбираю момент и неожиданно говорю Чувак, а что в дипломатии? А он оборачивается ко мне и орет, какое твое нахрен дело? Не твое нахрен дело! Не твое нахрен дело! Чувак, именно так я и подумал, поэтому я просто смотрю вперед, я ничего больше не вижу, а потом слышу, позади Митча. Он наклоняется ко мне и очень тихо говорит, Микки, можешь тормознуть, мне отлить надо. Я понятия не имею, о чем он, потому что Митча пил еще перед поездкой. И тогда я вижу перед нами заправку для Митча. Я тогда был на этом 144-м. С зелеными знаками. 146-го. Да, неважно. И я вижу там кучу полицейских машин. И я знаю, что хотел Мич. И я знаю, что он это видел. И тогда я смотрю на этого парня. Он начинает потеть. У него наливаются кровью глаза, и он начинает орать. Останови эту хреновую машину, мужик. Останови ее! Я останавливаю хреновую машину. Он вываливается через дверь наружу. Мич сидит позади за моим сиденьем. И тогда мы поняли, что он оставил дипломат. И я смотрю на Мича. А Мич на меня. И он вскрывает дипломат. И что в нем было? Не твое нахрен дело! Нахрен не твое дело, нахрен! Это не настоящая история. Конечно же нет. Но хорошая, правда? Да, ты меня до смерти напугал. А знаешь, истории твоего парня на меня страху нагнали. Можешь ему сам это сказать, когда он вернется. И Лео. А где этот парень? Я тоже хочу услышать его историю. Он в туалет пошел. Лео! Лео! Лео, где ты? Я слышу, слышу. Ты в порядке? Подумать только. На пару минут отошел, уже покоя не дают. Тебя долго не было. Знаю. Я просто ходил к машине ключи поискать, но их там не было. И ты, чувак? Мы застряли. А где Сет? Где же вы, мистер Леттермен? Ладно. Попался. Я тебя все равно сломаю. Вчера на съемной квартире были найдены трупы двух студентов. Над Тайрой Скотт, 20 лет, и Тревором Дэниелсом, также 20 лет, было проведено ужасное действо. Они были жестоко убиты в квартире ее родителей. Погодите-ка. Чего он там сказал? Заткнись хоть на одну секунду. Тихо. Вот опять, опять. Что? Просто послушайте, послушайте. Я думаю, что это... Это не смешно. Еще как смешно. Это тоже не смешно. Ребята, ребята. Hey, Сэр, что стряслось? Hey, они мертвы. <laughs> <laughs> они мертвы. <laughs> Кто они? <laughs> Черт, они оба мертвы. Schaefer, Кто, Клаудия Шефер? Oh, Тревор и Тайра. О oh, <laughs> боже. Что случилось? Я не знаю. В новостях показали. Уверен, что это они. Я же это видел. <laughs> Нам нужно ехать. У нас нет ключей. А у Сэта бензина. Погодите-ка. Можно спуститься к дороге и позвать на помощь. <просу> да здесь за много миль никого нет. Тихо. Тихо. Как думаешь, машина далеко отсюда? Замолчите. Эй, Лео, я люблю розыгрыши, но сейчас не время шутить. Я не шучу. Тихо. Черт, малыш Дэнни. Бегите. Чёрт. О, Боже. вернется. Может быть. Ладно, возвращайся внутрь. Не оставляй меня. Он далеко не уйдет. Прошу тебя. Послушай, Кенди, у нас там друзья, и нельзя допустить, чтобы они пострадали. Иди внутрь и найди что-то для защиты. Поминальное озеро, 2 мили. Следующая станция, 31 миля. Давай, едь, прошу Please. Please. тебя, давай, прошу, can... oh, о Боже. Oh, ну давай же, нет, нет, okay. Okay. Oh, о Боже, oh, Боже. <свес> Нет, о Боже, да. дерьмо. Прошу вас. Откройте дверь. Кто ты такой? Что? Если разговор продлится больше 30 секунд, мы оба мертвы. Что? Он хочет, чтобы вы вышли из машины и легли на землю лицом вниз. Кто? Я не знаю, кто. Я просто заблудился. Я не хочу умирать. Что вы делаете? Он держал меня в багажнике машины на протяжении 16 часов. Я не знаю, кто он, и не знаю, что вы ему сделали, но он хочет, чтобы вы вышли. А если нет, мы оба мертвы. На кого он похож? У меня жена. У меня две дочери. Выходите из машины. Я не могу. Не могу. Прошу вас. Я не могу. Не могу. Ладно. Хорошо, я ложусь. Боже. А где все? Я никого не нашел. Боже. Надо их ждать здесь. Почему они сюда сразу не пришли? Понятия не имею. И не знаю, смогут ли. Но на данный момент это самое безопасное место. Что там случилось, черт побери? Я не знаю, Кенди. Не знаю. О, Господи. Джереми. Джереми. Видела записку у него на спине? Малыш Дэнни. Малыш Дэнни. Но почему Джереми? Он не имеет к этому никакого отношения. Теперь имеет. Я ничего не Тревор понимаю. Тревор и Тайра, Мы и... Мы ничего о них не знаем. Может, они погибли в автокатастрофе. Да ну тебя, Микки, что там происходит? Это просто началось? Мы этого не знаем. Я знаю. Неужели? А ты не считаешь, что я просто не хочу думать о том, что какой-то больноватый маньяк хочет нас всех перебить? Может, я хочу думать, что нам обоим удастся выбраться отсюда живыми. И если ты этого тоже хочешь, делай так же. Как нам выбраться отсюда? Не знаю. Но я точно знаю, что мы никого здесь не оставим. Мы не убежим, как это сделал Сет. Пойми, мы не будем бежать. А если придется? А пока надо молиться, чтобы все это закончилось. Ты слышала? Снаружи. Не оставляй меня. Оставайся здесь. А ты оставайся со мной. Слушай. У меня есть план. Сейчас ты отправишься в заднюю комнату и не произнесешь ни звука. Что? Тебе нельзя. Я знаю, что делаю. Иди в ванну и не выходи, пока не услышишь моего голоса. А если это он? Я как-нибудь справлюсь. Иди, быстрее. Давай. Set Сет? Нет. Кто это? Терпение. Что тебе нужно? Терпение. Ты все увидишь. Ближе. Ближе. Да. Начинай ползти. Ползи. Зачем ты это делаешь? Пожалуйста, не нужно. Меня зовут Риган Чайлдс. У моих родителей я есть тебя. деньги, они могут заплатить все что угодно. Но я хочу только тебя. Прошу. Прошу. Прошу, не надо. Будь терпеливой, и я освобожу тебя. Останавливайся. Я должна была. Не останавливайся. Пожалуйста. У меня есть маленький братик. Я ему нужна. Его зовут Джек. Вперед. Пожалуйста, не делай этого, не делай! Мало черт. Сет. Мики. Видишь? О, Боже. Я тебя не слышу. Скажи что-нибудь. Сет. Сет, давай. Сет. Чего ты хочешь? Чего ты нахрен от нас хочешь? Отойди! Оставь нас в покое! Я сказала, отойди! О oh, боже! Откуда это здесь? Вот черт бегите! Мики? Ты чего? Прости. Сними с меня это. Сними с меня эти хреновые веревки. Черт побери, давай, давай! Ты в порядке? Не трогай меня. Дай посмотреть. Ты в порядке? Прости, я не знала, что это был ты. Что здесь происходит, Рэйчел? Я не знаю. Да? Кто-то здесь играет в опасные игры. Что с тобой случилось? А ты как думаешь? Меня кто-то вырубил, и я очнулся в этой долбанной маске. А ты видел остальных? Нет. А ты? Нет. Что это? Не знаю, очень похоже на какой-то пусковой механизм. Оно было привязано к копью. Копье? Да, копье. Кто-то убил Джереми отсюда. Похоже на то. Кто там сидел? Микки. Микки? Ну Почему? Не знаю, это не имеет никакого смысла. Может и не должно. Что? Может это совсем и не спусковой механизм. Может мы должны были найти его. Может тело убрали, чтобы ты легко смогла найти веревку? Я не знаю. Все произошло так быстро. Мики не делал этого. Откуда ты знаешь? Я не знаю. Но нас хотят заставить подозревать друг друга. Я никого не видела. Я тоже. Но нам надо отсюда выбираться. Думаю, ключи искать уже не нужно. Я не... Должно быть, он положил их, пока я был в отключке. Неужели? Рэйчел. Что это было? Ладно. Бери ключи, влезай в мою машину и запри двери. Если через пять минут меня не будет, уезжай без меня. Что, черт возьми, здесь происходит? Здесь есть кто-то еще, Рэйчел. Бери ключи и уходи. За меня не волнуйся. Уходи сейчас же. Ты не сделаешь этого со мной. Ты не сможешь. Вот, черт, нет. Нет. Нет. О, oh, черт. Почему ты это со мной делаешь? Причем здесь я? Где ты, кусок дерьма? Я оторву твою голову! Рэйчел, Рейчел, Рэйчел, Рейчел, Рейчел, Рейчел. Рейчел. это я, это, это Лео. Открой дверь. Вот это? Это поэтому ты мне не веришь? Я ничего не знаю об этом, Рэйчел. Ты должна мне верить. Ладно, хорошо. Не открывай двери. Но ты должна выбираться отсюда, понятно? Я влезу на багажник, и ты вывезешь нас отсюда. Я не могу. Не могу. Что значит «не могу»? Почему? С машины что-то не так? Помоги мне, что не так с машиной? Ладно, послушай. Послушай меня секунду, Рэйчел. Здесь небезопасно. Ясно? Если мы проберемся к домику, сможем там запереться. Но я тебя здесь не оставлю. Я так боюсь. Я тоже напуган, Рэйчел. Но мы сдаваться не собираемся, да? Поверь мне. Прошу тебя. Открой дверь. Давай, Рэйчел. Открой ее. Давай. Давай. Ладно, выходи. Все, пойдем. давай запрем здесь все ладно до утра так будет безопасно откуда ты знаешь что утром все закончится то есть зачем ему уходить мы в безопасности. Мы не имеем отношения к смерти малыша Дэнни. Именно на этом все и сошлось. Откуда ты знаешь это? Записка. На ней было написано «Малыш Дэнни». Месть. Убить злодеев, убивших его. Мы еще не в безопасности. Нет, это так. И теперь за нами никто не придет. Мы просто переждем. Мы не в безопасности. Но мы не имеем ничего общего с этим. Это ты не имеешь ничего общего. Рэйчел, меня уже просто тошнит от you твоих самобичеваний. Ты не имеешь с этим ничего общего. Они? Да. Вы были друзьями. Ты ничего не могла сделать. Могла. Это неправда. Правда. О чем ты говоришь? Я была там. Что? Это я была на той лодке. Я и малыш Дэнни. Что? О чем ты говоришь? Ты? Это ты вывезла малыша Дэни? А они ничего не сделали? Он хотел прогуляться. Но все были так пьяны, что оставалась только я. Он так развеселился. Я пыталась ему помочь. Я так пыталась помочь ему. Но он был таким тяжелым. И так быстро тонул. Ты... Ты мне солгала. Я думала, справлюсь, но... Теперь все это снова возвращается. Что это? Нам нужно уходить. Давай, уходим. Все в порядке. Все в порядке. Его родителям было наплевать. Что? Я хотел сказать, настоящие родители. Им было все равно, не так ли? Он когда-то видел своих настоящих родителей? Нет. Его настоящие родители были наркоманами и алкоголиками. Но когда появился малыш Дэнни, у них было двое детей. Два мальчика с годом разницы в возрасте. Они не могли присматривать за детьми. Поэтому мальчиков разделили, и никто об этом не упоминал. Одного усыновили, а второй... О, Боже! Он твой брат? Я всегда знал, что он делает. Но когда он утонул, он кричал то, во что мне не хотелось верить. Я не хотел ему верить. Я не мог. Я не мог в это поверить. Это ты их убил? Я хотел верить тебе, а не ему. Я не мог поверить, что ты замешана в этом. Он хотел, чтобы они прочувствовали тоже. Отключить их так же, как это было с ним. Тревор был первым. Он был медлителен. Дезориентирован. Тайра. Ее руки были связаны, она не могла двигаться, и. Потом Джереми, чистый, невинен, с переломанным позвоночником, попал под линию огня. Потом Сет, завернут в ленту. Реган, ползущий по бритвам на руках и со связанными ногами. Кенди. Окруженная мраком, ничего не понимающая до самой смерти, и Мики, блуждающий в лесу. Я не хотел этого, но так должно было случиться. Нет. А потом он сказал мне, что делать с тобой. Тебя надо связать. И распилить тебе череп, пока ты извиваешься и визжишь на полу. Вынуть твой мозг, пока ты еще в сознании. И смотреть, как ты умираешь, лишенная разума. Я не хотел быть таким. Лео, прошу. Но так все должно быть. Лео, нет.